Церемония завершилась памятной фотографией выпускников. Это крутой курс. Мне очень запомнилась сами программы обучения. Они были классные. Преподаватели, высокого класса преподаватели. Ну и, конечно же, друзья-тогрупники, с которыми мы за два года сдружились. И стали настоящей командой. По словам выпускников, программа будет особенно полезна тем, у кого уже есть управленческий опыт.